Ну что, mm -hmm. Виктория, мы с тобой на материнскую тему не разговаривали уже давно, поэтому, Это точно. да, вот сейчас в преддверии этого праздника Дня матери я хотел бы узнать, что нового произошло в твоей материнской жизни за последнее время. А, прям нового? Да. Ну, так как у меня Последнее новое такое прям событие это рождение нашего четвертого ребенка произошло уже три года назад. Вот. Как я начинаю с мамы со своей разговаривать, она в Владивостоке живет, и периодически ей говорю: там, Мама, у нас новость, она так напрягается немножко, и собирается, хотя в принципе, знаете, уже после второго ребенка, если честно, уже вот как-то вообще тяжело иметь вот одного ребенка на самом деле, а дальше уже вот вообще прям хорошо, поэтому всем рекомендую. Вот. У меня четверо детей, и это замечательно на самом деле, когда большое количество деток. И, конечно, это сложно с одной стороны, да, когда вот это постоянно ты вот, такое, в таком тонусе находишься. Но в то же время э, у нас периодически ребенок, вот старшая, она уезжает в гости. И мы вот ходим, вот как будто бы, знаете, вот, вот взяли вот какую-то часть вот, от нас, убрали. И нам, ну, не по себе, совершенно. Вот, абсолютно. Виктория, ну я почему спросил новое? Потому что, э, может быть, все-таки действительно есть в твоей жизни какие-то новые открытия. Хотя четверо детей, как бы вроде бы... Что там нового? Даже рождение нового ребенка, это все равно небольшая такая уж новость. Но это уже известный пройденный путь. Но все-таки, ты же такая творческая личность, ты же обязательно что-то творишь новое. Так вот, в твоей жизни материнской, это же не только связано с твоими детьми. Это вообще в твоей вот этой деятельности, в твоем творчестве как матери, в этом городе? Что нового ты сотворила за это время? Я это ну, не... у меня, да, у меня появляются мои детища, да, и я очень много постоянно нахожусь в окружении детей, в окружении родителей, потому что я преподаю для деток в первую очередь. Вот, кстати, одна из последних, что мы нарисовали на день мамы, вот таких вот чудесных нишек мы с детками рисуем. Вот. И постоянно мы действительно в каком-то творчестве, постоянно в процессе, и это так здорово, это так вдохновляет. Я вот сейчас тоже студию свою преображаю, делаю из нее видео-студию для съемки мастер-классов. Вот и муж тоже тут вот, деток, он в таком вот виде, видите, смотрите, детки какие у нас есть. Это наши дети, <с -т resczet> прям полностью сделаны, видите, красота какая. На самом деле, мы, вообще, на семья, да, очень творческая, и мы постоянно вот в процессе. Но я бы даже, знаете, хотела бы вам рассказать, увидела на днях такое видео, может, вы видели, ну, такое небольшое, несколько секунд, но там, знаете, вот оно с одной стороны смешное, а с другой стороны просто вот, вот до боли, потому что ты понимаешь, что это вот в жизни все происходит точно так же. Мальчик. Маленький, ну где-то лет семь может быть от силы, бежит на лыжах, бежит вот уже перед ним, вот финиш уже, вот она ленточка, вот ему осталось буквально ну, вот метров пять, наверное. Он вот уже изо всех сил, он первый, он все он уже вот, вот он, он сосредоточен, он видит цель. И тут к нему сбоку подбегает такая, знаете, ошалелая мамаша, вот видно, что это его мать, которая прям вот рада до безумия, она с таким венком котором она хочет его, так сказать, лавровым да, там наградить, и тут она вот подбегает к нему, спотыкается и надевает ему прям полностью на колени, прям вот вообще. Естественно, ребенок падает, спотыкаясь прямо у финиша, и, естественно, гонка его заканчивается на этом. С одной стороны, это вот видео, да, это очень видео такое вот, Смешно, с одной стороны, а с другой стороны, вот в жизни вот с то огромным, же самое. С огромным смыслом, с огромным смыслом. Да? Да. С огромным смыслом, и оно действительно такое печальное, потому что очень много э, есть мамочек в жизни, которые хотят догнать и добить своей вот этой вот любовь. Просто вот, знаете, мы догоним, и своим добром, да, мы причиним вам добро. А в итоге это получается очень печальная история. Я как раз, вот теперь я уже могу... Представить Викторию по полной программе, это действительно женщина, которая не просто родила и воспитывает четырех детей, она очень творчески подходит и в первую очередь к отношениям с мужем. Это отдельный разговор, и, может быть, не сегодня даже, но, может быть, сегодня коснемся немного. Вот. Но это эта песня, вообще-то, что она творит в, в семье. И еще очень важный момент она и очень многое творит для людей и они переехали вот из москвы переехали в биск и там нашли свое предназначение призвание и там раскрылись многие таланты и муж там сейчас просто тоже в творческом таком процессе то есть вот они нашли себя это все вот вот это все мама мамочка которая сумела э, вовремя, вовремя свое материнство убрать я помню с чего начиналась какая она была сильная мамочка но она постепенно постепенно убрала это в себе и ее дети развиваются супер и она сама развивается и семья развивается то есть это пример вот виктория пример того как работает выстроенная система ценностей то есть в ней вот в ее жизни система ценностей действительно естественная, выстроена, и она не мешает, а помогает жить. Так, я все правильно сказала. Благодарю. Учусь принимать комплименты, как вы меня учите это делать. Я прям стараюсь. Вот, да, я действительно помню, как я даже пыталась материнские свои какие-то чувства к вам даже применять, когда вы меня так, оп, на место и ставили очень, очень хорошо. И действительно, ну это все, в принципе, благодаря вам. Вот, благодаря вам, вашим книгам, вашей мудрости. Потому что э, очень много, очень сильно во мне было вот этот, был развит материнский инстинкт с самого детства. Потому что у меня была маленькая сестра. Это надо было видеть, потому что я постоянно с этой сестрой была. Вплоть до того, что вы знаете, как вот эти сумасшедшие мамочки бывают, которые прям вот, вот везде готовы быть со своим ребенком, Вот у меня был такой же материнский инстинкт. Я с ней вместе ходила в детский сад. То есть она была в детском саду, и я шла в этот детский сад, я там работала. То есть мне было 10 лет, я приходила, я с ними позилась целый день. Воспитатели с удовольствием на это шли, потому что ну, им-то хорошо. И, вот. и вплоть до того, что я прям пошла к заведующей, попросилась летом проходить практику на детском саду. Ну, на что меня тут мир, скажем так, меня немножко поставил на место. И, и ну, заведующая сделала таким образом, что я попала не в ту группу, в какую я хотела, а она меня просто в ясли отдала, и я там горшки мыла. Тоже, кстати, хороший такой момент, показательный, что вот тебе хочешь, на, получи. И на самом деле, знаете, я, когда ваши книги читаю, вот я сейчас вижу очень много... Блогеры говорят о том, что там какие-то марафоны проводят, знаете, какие-то такие насчет того, что там, кто сколько книг прочитал там, за год, да, старается быстрее прочитать, как можно больше книг прочитать, а я не могу читать очень быстро ваши книги, потому что я читаю ваши книги, я вот прочитала сколько-то, и я должна подумать, я должна помыслить, я должна все это переварить, проанализировать свою жизнь и жизнь своих близких, там, своих знакомых и понять какие-то моменты, какие-то причины, почему так происходит в моей жизни, в жизни моего рода, да? моих женщин, там, вот, именно, там, предков. И а, только тогда, только так ты можешь как-то что-то изменить и сделать лучше для себя и для своих близких. Вот. И я очень... И мне, знаете, мне жизнь постоянно подкидывает какие-то истории, причем достаточно бывает в таком жестком варианте, как бы, а, потому что мне, допустим, подвели одну женщину а, в таком До того, в общем, у нас не отношения дошли, что а, у меня, вот когда меня сейчас зовут в различные, меня почему-то постоянно пытаются все зазвать куда-то там в родительские комитеты. Я говорю, у меня есть замечательная отмазка, я говорю, вот у меня шрамы на руках заживут, тогда я пойду. У меня был Просто у нас до такого был, был, была ситуация, что на меня напала родительница. И просто в общественном месте она на меня напала, она меня в кровь и задрала. Ну и у нас было уголовное дело. А началось все с того, что просто эта мамочка привела ребенка в школу. Представляете, 6, 6 лет была девочке. Она сказала, что я хочу ее отдать им с 6 лет, потому что девочка гениальная. Она принесла вот такой вот талмуд, там было 40 с чем-то дипломов, грамот, там, еще чего-то, то есть вот такая вот папка огромная, вот, что девочка там и поет, и танцует, естественно, игре у дец, в общем, чтец, и жнец, вот. А в итоге я смотрю на эту девочку, то есть мало того, что детства нет никакого, там, воскресная школа, там, все, то есть там ребенок забит полностью всеми делами полностью от и до, а у ребенка нервный тик, то есть ребенок идет в школу, у нее уже нервный тик. Вот. и она ко мне обратилась, потому что я в, в то время была, э, ну, работала в газете и она говорит, мне надо, чтобы ты статьи про дочку про ману, написала. Я говорю, а зачем тебе это? Ну, то есть меня тогда уже эта папка смутила, да, то есть я уже сразу поняла, я как-то стала с ней разговаривать, я говорю, а для чего вообще вот тебе эта статья про ребенка? Она говорит, я заплачу, какие надо деньги, там мне вот надо, чтобы про ребенка вышла статья. Она говорит, понимаешь, я вот из себя ничего не представляю. И э, я хочу все свои амбиции, да, вот вот все. То есть она честно это видит, замечательно, она все это видит. Она говорит, я хочу вот это все в ребенка сво ⁇ му Я говорю, ну, ты понимаешь, что, ну, как бы ты спросила вообще ребенка, что надо ему, да, в первую -то очередь, что ребенок-то хочет. Я не уверена, что ребенок хочет ходить на 25 кружков сразу. То есть это ребенку, я не думаю, что нужно. Ребенку иногда все-таки надо детство <смех> и давать возможность ребенку заняться своим просто игрой, потому что игра она очень полезна. На что мне было сказано, что я ничего не понимаю вообще, вот, <смех> в жизни. Ну, естественно, я не стала писать э, эту статью, чтобы еще дальше, как бы, усугублять эту проблему. она окончилось все тем, что просто из-за того, что она должна была девочка участвовать, по мнению мамы, постоянно во всех-всех различных олимпиадах. Но э, какая-то олимпиада там пролетела мимо, так получилось, и, в общем, она стала просто выживать нашу учительницу. Вот, э, ну, естественно, я понимаю, что я не буду, как бы, ну, я пыталась эту ситуацию решить, ну, бесполезно. И на собрании на нашем, на общем, я сказала, встала и сказала, что говорю, все довольны наши учительницы, все ли хорошо, все ли замечательно, все, да, да, да. Я говорю, ну, если кому-то не нравится, ну, пожалуйста, вот, как говорится, можно забирать документы уходить из школы. Ну, тем самым, естественно, эта дама вскочила, там, уру было криков. Самое смешно приехала скорая, у нас пять гипертонических кризов зафиксировала. А, то есть это вообще какой-то был ну, то есть настолько, такие да, Сильный да. человек, такой энергетический. И на следующий день она на меня напала в магазине, в большом крупном супермаркете да. Да. А Представьте... просто понимаете, насколько, да, вот насколько вот это вот все да. Виктория, да. интересная история, действительно с тобой косвенно связана, но через эту историю ты показала вообще-то, наверное, предельную глубину падения материнства именно падение материнства падение до уровня живот даже не животных у животных инстинкты более гармоничные действуют это что-то уже знаешь сатанинское какое-то сатанинское материнство даже не матерое материнство а сатанинское материнство которое просто съедает уничтожает своих детей. Это вот, я, наверное, впервые я произнес вот такое слово, сочетание сатанинское материнство. Но здесь, наверное, действительно, одержимость, одержимость своим материнством, одержимость своим ребенком. Это действительно очень, это серьезнейшие уже проблемы. Это предел падения матери, предел падения женщины. Я помню, что вообще-то ты, с тобой тоже пришлось достаточно много чего прожить у тебя же на фоне вот еще и такого избыточного материнства это как правило идет в паре у тебя же была довольно жесткая мужская позиция по многим вопросам это что же если ты помнишь все это вместе получался достаточно, достаточно серьезная и гремучая смесь жесткая ну, да. It's да. Тут, тут еще видите, э, мы же выбираем мужчин тех, которые, скажем так, нам э, нас достойны, да, и мы их достойны. И, соответственно, на, на том уровне, конечно, да, мне достался такой мужчина, который был у меня, можно сказать, еще одним ребенком, которому я родила троих детей. Причем я потом осознавала, почему это произошло. Причем э, у меня со вторым ребенком мне ставили бесплодие. Тем не менее, мне дети давались. Вот, вот, врачи на меня смотрели, понять не могли, как вообще такое происходит, вот. а мне это, это все шло от нелюбви, ну, то есть от отсутствия, вот, хочется еще, вот, хочется, кажется, что сейчас ты родишь, но любви станет больше, кажется, родишь, еще больше станет, а как-то вот-вот, вот, да, и в итоге, когда все-таки я э, поняла, что пора уже разводиться, а поняла, кстати, я это после вашей книги замечательной, «Мужчина и женщина», «Мужчина женщина» -шэ -шэ и э, я сразу прочитала, вот так вот закрыла, подошла к мужу и говорю, давай разводиться. Он так посмотрел на меня, на книгу, <свят> понял, что взял меня на семинар, на ваш отпускал. <свят> вот. На самом деле, действительно, э, я поняла ну, как бы многие вещи, но опять-таки, да, э, долго вот как-то все. ну как же вот я же вот, я же мать, да. <свят> Трое детей до детей. да. Вот. И я, кстати, замечаю вот эту позицию. Я сейчас вот прям постоянно всем женщинам говорю, и милые женщины, говорю вам вот откровенно, вы не, не то что не бойтесь, а просто вы не должны и не обязаны жить так, что вы живете в нелюбви. Это вот хуже всего. Вы живете в нелюбви, а особенно ради детей. У меня ä, просто встречались люди, которые мне говорили, да ты что? Да только ради детей ты обязана, ты должна вперед. Ничего я не должна. Я должна быть обязана только себе и быть счастливой. Все. Как только я для себя решила, что я буду счастливой, я стала счастливой, я встретила своего любимого мужчину. Я не то, что своего своего мужчину, это моя, моя половинка настоящая. Вот. И поэтому э, мы сейчас живем уже восьмой год, уже скоро восемь лет будет вместе. И ну, просто вот любовь, она не, не, не... Вот как вы правильно говорите, она растет. То есть она не уменьшается. Любовь, она не, не будет уменьшаться, она растет. Настоят... И вот это вот... И вот... Перебил тебя? Ой, я могу много говорить. Я просто хочу сказать, что, знаете, иногда люди думают, что я такая мать ехидная в чем-то. То есть я, допустим, прихожу, я вижу, что моему ребенку, которого я даю в детский сад, я понимаю, что ему там будет лучше. Если я видела, что у меня, я вижу, я чувствую своих детей. Если я вижу, что моему ребенку, допустим, второй вот моей дочке, ей не нужен был детский сад. То есть она очень плохо его переживала. Она два дня ходит, две недели болеет, два дня ходит, две недели болит. И как мне сказала воспитательница, у вас Дочка даже не умеет танцевать, краковяк. <смех> Знаете, я поняла, что ну, ну не умеет и не умеет. <смех> и ладно с этим краковяком. <смех> вот. а, дело в том, что действительно я прислушиваюсь к своим детям. Я понимаю, что если у меня сын младший, он приходит на площадку, он вокруг себя собирает всех детей старше, выше его, старше его, и он... Вот именно в, этой, в этом коллективе, он такой счастливый, он довольный, то я понимаю, что, допустим, ему надо детский сад. Но если я пришла, я понимаю, что у него процесс адаптации, и он, я его отдаю, и он ну, может немножко там да, покукситься, вот он у меня ровно там 2-3 дня у него был вот этот период, и я, когда его, я выхожу, и говорю, сына пока осмысленно, вау! И родители на меня смотрят, такие, наверное, думают: ну, мать вообще, вот мать ехидна просто вообще, вот как можно там, бедолага ребенок там рыдает. А я понимаю, что вот если я сейчас начну себя накручивать, и если я начну там внутри да, страдать, а еще и плакать, то ребенку будет плохо вообще весь день. Как только я вышла за дверь, все, ребенок успокоился, он прекрасно себя чувствует. Вот. И то же самое, как бы в каких-то ситуациях, допустим, мы бывают, вот, у нас есть девочка, подружка, мы ездили на природу, приехали, она за ребенком ходит вот так вот, за, за капюшончик водит всегда. Вот, очень милая парочка. Да? Вот, у нее вот ребенок за капюшончик, за капюшончик, а мой ребенок, вот, знаете, вот так вот, -ты пошел сюда, пошел туда, я как, знаете, как львица, я сижу, вот смотрю на свой брайт. Что у меня там происходит, что у меня тут. Вот. И она говорит, как так у тебя ребенок пошел к реке? Я говорю, нет, он не пошел к реке. То есть Там катунь, ты что, он унесет ребенка. Я говорю, ты понимаешь, мы его подвели, мы ему все показали. Мы показали территорию, где можно ходить, где нельзя ходить. Как бы, и все. То есть э, И все. То есть ребенок дальше не пойдет. Все, я ему даю свободу полную, дальше свобода действий. Но в пределах, скажем так. Поэтому я достаточно жесткая мама, хочу сказать, я ставлю. То есть я знаю границы, я ставлю границы. У меня всегда все говорят, ой, у тебя такие дети золотые, они никогда никуда не залезут без спроса, ничего не, не возьмут, нигде не, не, на, не на хулиганят. Это типа дети такие. Я говорю, да, конечно. Да, да, дети такие. Просто вот реально, если ты... Должна быть, во-первых, четкая да, вот позиция, как у мамы, так у папы, и причем желательно, чтобы всегда смотрели в одну, в одну сторону. Потому что начинается вот это вот туда-сюда, и все, у ребенка вообще получается а анархия, вообще не понимает, куда Милые женщины, милые женщины, вот которые сейчас нас смотрят, я обращаюсь к вам, пожалуйста, впитывайте все то, что говорит Виктория. Это опыт жизненный, прожитый в разных ситуациях с двумя мужчинами и с четырьмя детьми. И причем опыт, который, в который она постоянно добавляла знания. Она развивалась, она читала. Не так много, она правильно сказала, она не так много. И учиться особо-то не старалась. Но она через жизнь все проверяла чуть больше делала ошибок, если бы она больше читала, но тем не менее, все равно она вышла вот на такую позицию, когда у нее золотые дети, золотая семья, и она сама счастлива. Вот это вот очень важно. И впитывайте, и слушайте, что она рассказывает. Но все-таки несколько слов. Ведь мать, что такое мать, это ее нельзя рассматривать отдельно от мужа, от отца детей, то есть это все-таки вот центр то, мать и отец, они определяют жизнь детей. Так вот в вашей семье как было с первым мужем, как каков он был отец и как вот сейчас вот эту разницу покажи, пожалуйста. Разница очень значительная, даже можно по нескольким вот чётким ярким примером сказать была ситуация, когда я рожала третьего ребенка от первого мужа, и девчонки старшие да, были достаточно уже взрослые, то есть они достаточно самостоятельные. У меня дети все самостоятельные, за юбку никогда не цеплялись. То есть как многие мне говорят повезло, я говорю да, конечно, тоже повезло. Достаточно Но... взрослые. Это сколько было вот старше, когда ты рожала третьего? А, так, старше было около шести получается и младше слушайтесь уважаемые женщины 6 лет и она говорит что достаточно взрослые то есть уже в 6 да. лет у нее дети взрослые Да, замечательно Да, и получается младше тогда на тот момент дочки было три года взрослые. Да. То есть достаточно взрослые в том плане что чтобы себя как-то даже вот в чем-то обслужить то есть они Нормально могут там физиологические какие-то потребности свои, там даже, в принципе, э, там старшая спокойно разогревала еду, могла разогреть, когда там надо было, но э, я почувствовала схватки, но ну, я же мать тогда еще была, э, я, естественно, думаю, так, дома нечего поесть, я пошла. Ну, купила еще продуктов, потащила сумки домой, потому что знала, что всегда, что э, послать бывшего мужа за продуктами, но ну, это, э, скажи, хлеб, знаете, вот он пойдет, так, хлеб, хлеб, хлеб, хлеб там, соль, соль, соль, то есть он больше ну, не видит ничего другого, то есть он видит четко вот только это мне нужно, естественно, пойти, посмотреть, чего там нет, чего и пришла домой, еще приготовила еды, и когда у меня же, так смотрю, схватки такие уже достаточно интенсивные и частые, и я ему говорю, что я сейчас поеду, вот, сейчас, если что, родители там утром приедут, детей заберут, детей заберут, то есть, чтобы ему, и как бы его не напрягать этим, да, то есть он отец. Честно, для меня сейчас это дикая ситуация, вот сейчас для меня вот в данной ситуации для меня это уже дикость. Я говорю и самой как-то так не по себе. Потому что, получается, он сделал огромные глаза, сказал, как вообще, что, я что, сейчас в ночь останусь с детьми. Я говорю, да они поели, попили, все, они спать лепли уже. Они утром проснутся, родители приедут. А родители почувствовали, ну, как бы приехали вечером, забрали их, вот он выдохнул, все. И ситуация со вторым мужем. Я рожаю значит, вот нашего сына четвертого, и получается месяц только ребенку, еще месяца нет. У меня воспалительный процесс обнаруживают, срочно меня в больницу на скорой, причем сказали, что мы вас просто не отпустим. Я говорю, я не могу, у меня маленький ребенок. Нет и все. Это, скорее всего, опять-таки меня. Вот я вот сейчас, кстати, у меня мысль пришла, что меня отучали от вот этого избыточного материнства этим. Да? Потому что мне дали посмотреть, дали, дали мне увидеть ситуацию, что мужчина может больше, чем мне нежели тот мужчина. И что вы думаете? Я говорю мужу, так, давай срочно звонить бабушке, она приедет. Зачем? Я справлюсь. Я говорю, ты понимаешь, что этот котенок маленький, который там только родился, там? ну как то не переживай. Я сейчас куплю поеду с все. А мы приехали в больницу с ребенком, я с ничего, я с ним еду все нормально, я все куплю, я буду вставать, я буду его кормить, я буду все, я все проверю, все, посмотрю, что ты переживаешь, все, расслабься. И я расслабилась, ну, то есть, конечно, не расслабилась, я там, вначале рыдала, вот, с, но, тем не менее, он прекрасно справился, он прекрасно справился с этой ситуацией, и просто дальше я заметила, что ребенок лучше засыпает с ним, не жить со мной, он с ним лучше занимается, ну, вот, допустим, муж даже садится работать, ребенок там к нему постоянно вот, он постоянно возле него был. вот, если даже спать, на ножку на него, то есть эта связь там, конечно, вообще космическая, но именно то, что не надо э, бояться доверять папам, потому что я вижу это часто очень у женщин, бывает такое, что женщины просто боятся этого, боятся довериться. А ведь действительно э, очень много мужчин, которые кажется, что они там ну, не справятся. да, Или они э, от того, что женщина постоянно брала на себя эти обязанности, да, мужчины, ну э, и хорошо, почему бы нет. А тут у меня муж, я бывает иногда сплю, а он подпрыгивает без стрельни. Я говорю, ну как ты тут слышишь, что я вообще не понимаю. Слышит тут же водичку, на тебе водичку, он ну, сыночка там то, туда-сюда. Не сказать, что он э, его там залюбливает его. Нет, он тоже четко Мы всегда сможем обсуждаем вот эти границы. Мы обсуждаем, как нам с детьми взаимодействуют, то есть в каких рамках. Я, если что-то там вычитаю что-то, да, вот я тоже свои какие-то мысли до него доношу, мы это всегда обсуждаем. Вот, милые женщины, услышали, да, вот пример мужчины. И вот этот мужчину, она не испортила своим материнством. Первое, она она сразу быстро сделала его своим ребенком, вот, сделала. То, что он, ну, он, в принципе, и был отчасти с мать, от матери своей такой пришел, но она проявила волю, все на себя. Видите, нет, чтобы его взять, там магазин. Нет, там она идет сама, уже в схватки идет в магазин. О, какая была мамочка. Но постепенно она все-таки менялась. И уже со вторым мужем она по-другому себя вела, она его не сумела превратить в первого, хотя такие шансы были, я это знаю, я знаю эту пару, и даже иногда вот когда мы встречались, вот я приезжал в Биск, mm -hmm. я и кое-какие замечания делал, то есть до сих пор еще проскакивает вот это вот, Но дело в том, что, друзья мои, но эта женщина сделала себя сделала свою семью и сделала детей вот в хорошем смысле этого слова то есть она очень наблюдательна она очень внимательна она учится на этих ошибках она ну и немного читает и развивается таким образом вот создала свою счастливую жизнь и это может каждая женщина вот прислушайтесь к тому что она рассказывает еще вот ä, пример ваши ваших отношений еще с мужем, потому что это главное. Это же то Солнце, которое и крутит вокруг все планеты, все спутники. А спутники планеты это дети. Так вот, а внутри, а в центре Солнца. Так вот, как вы создали это, как вы подпитываете это Солнце, чтобы оно горело, чтобы посветилось. Вот что, что несколько зарисовок из, своей, из ваших отношений с мужем, потому что это главное сейчас. Ой, я когда о мужа начинаю говорить, мне глаза блестят. Вот, потому что, да, вы знаете, у меня муж... стоп, стоп, стоп. Смотрите, милые женщины, зафиксируйте. Когда о муже говоришь, должны блестеть глаза. Показатель. Проверьте себя, насколько вы действительно любите, цените своего мужа. Насколько вы пара, Проверьте, когда вы о нем говорите, блестят ли у вас глаза. Супер. Супер. Мы знаете, мы Просто друг к другу... Жемчуж... Жемчужинки ты вот даешь женщинам для... в виде опыта своего. Замечательно. Прошу прощения, перебил. Знаете, мы когда мы друг к другу обращаемся любимой и любимой. Вот. и я практически имя свое, вот, ну, вот, в таком вот, просто Вика, да, я не слышу там от мужа, я всегда вот слышу такое ласковое очень обращение всегда. А, и как-то один мужчина, который гостил у нас в Москве еще, когда мы жили, он говорит, а вы как вообще, вот, вот так вот всегда общаетесь, там, любимый, любимая, вы ну, как бы нормально вообще? То есть вы не боитесь, что вы как можно так часто говорить друг другу, что не убить друг друга, а, как можно говорить друг другу так, ну, в общем, постоянно вот как-то целоваться там, обниматься. Мы говорим, мы наоборот, ну, знаете, заряжаемся. То есть вот когда ты проходишь мимо, то есть вот мы идем по, по квартире, у нас достаточно так, узкие бывают места, и мы проходим специально так, чтобы вот можно было вот обняться в этот момент. И в такие моменты бывают такие ситуации, когда дети тут же, знаете, они такие, тук-тук-тук-тук-тук-стайка такие, они вот так вот начинают тебя облеплять. Они так, ху ху ху ху То есть мы как центр, как солнышко, а они вокруг такие вот такие вот облепили. И у меня муж всегда говорит в этот момент, знаете, мы создаем семью шаровидного типа. Это он где-то из какой-то фантастики взял, что типа мы как шарик такие, знаете, как одно целое становимся. То есть как своя какая-то планета, да, получается. Вот, потому что действительно, конечно, ядро — это всегда центр, это всегда пара. Вот, и это самое главное. И мы не боимся э, вот это ну, показывать, да, мы не боимся, чтобы дети видели, что мы друг друга очень любим. И дети это видят, и они растут в гармонии. Знаете, мы... Я стараюсь все-таки давать им больше свободы в плане того, чтобы в плане выбора чего-то. То есть, допустим, я просто присматриваюсь к ним. Я вижу, что ребенок, я говорю, давай ты вот, допустим, туда или туда пойдешь, да, на какие-то там кружки или куда. то Ребенок, у меня дочка, допустим, она любит лепить и все, она любит сама с собой там, лепить там что-то. Но она в то же время очень активная такая, там, такая общительная. Я понимаю, что она в этом ловит свое, там, да? я говорю, так, смотри, мы тебе сделаем стол, сделаем тебе лапу, и ты можешь вот здесь вот так лепить, можешь мультики снимать, я тебе там помогу. И она, да, вот это классно, вот это мне нравится. Вот мне нравится видеть, находить, то есть какие-то моменты и направлять детей. И все, и отпускаю. Не надо их брать за руку, тащить куда-то постоянно. И особенно, знаете, как люди любят у нас вести куда-то детей поступать. Это вообще. Вот приведешь поступать, это все значит... Я так привела поступать в свое время свою сестру. Естественно, она не доучилась. Вот, потому что не надо вот этого. То есть ребенок должен сам. Вот. И у, я, когда в 13 лет у своей дочки, у старшей, увидела увлечение ногтями, то есть ребенок сидит и постоянно себе там чего-то там красит, что-то ковыряет, что-то делает. Я говорю, тебе нравится ногтями заниматься, она говорит, да. Я говорю, ты хочешь выучиться на ногтях, вообще быть мастером? Она говорит, хочу. Я пошла и отвела ее, то есть мы, я заплатила, причем, ну, как бы, ребенок отучился, получил 4 сертификата. И наращивание, и маникюр, все-все-все. У меня, конечно, были моменты, когда меня очень сильно за это, там, кто-то покусывал. Говорили, что, а, да ты там, мать такая, тебя надо куда-нибудь сдать, Потому что, что вы там сидите без денег, что у вас ребенок уходит, значит, зарабатывает, я говорю, ну неужели кто-то может подумать, что я могу с ребенка вообще копейку взять. Естественно, что мы тратимся очень много всего, там, тратим на материалы, на все, лишь бы ребенок не занимался. Вот. А ребенок свое удовольствие, когда у нее было время, она делала там подружкам, там, еще кому-то, да, то есть она нарабатывала опыт, причем... А так как она учится в художественной школе, она научилась рисовать на ногтях так, что топовые мастера перерисовывали с ее ногтей, то есть с ее типсов себе. Вот. И я говорю, что понимаете, вот пусть она в таком юном возрасте этому научилась, но она потихоньку она себя совершенствует. И когда, допустим, она вот говорит о том, что мама, сейчас я пойду учиться туда-то, то есть она с пятого класса, она про это думает постоянно, ну она советуется, она говорит, вот как ты думаешь, мы с ней? Ну, я ей просто говорю, дочь, ты сама решай, но я тебе вот, допустим, скажу, что вот здесь там так-то, так, -то, так -то, вот здесь так-то, так-то, вот на мой взгляд, ты как думаешь? В итоге она приняла решение, она сейчас ходит на подготовительные курсы, заканчивает за два года художественную школу еще, так. в общем, у нее достаточно такой, очень сильно много занимается. И самое интересное, что, да-да. Ага. Вот. И самое интересное, что, я говорю, понимаете, вот дальше она хочет поехать, допустим, в Новосибирск учиться, я спокойно ее могу отпустить дальше, ну, не то, что я могу отпустить, она спокойно может ехать, и я знаю, что поехать туда, уже со своим опытом того же самого ногтевого мастера, она помимо своей речи, она может спокойно заработать себе на, на то, что она хочет. То есть Конечно. нужно видеть какие-то моменты в своих детях не надо их постоянно вот во всем да пихать и не надо их я не знаю учить с малолетства там читать как там знаете некоторые там, буквы надо там ребенок еще ползать не умеет его уже в буквы тычут а потом еще ругают за то что он в 5 лет видите еще читать не научился а у соседки глаши уже Васенька читает как же там нет мои дорогие надо кровавушарное в первую очередь развивать да. Ну, правое повышание, в смысле развивать, для того, чтобы ребенок мог быть творческим во всем. И поэтому надо просто видеть, чувствовать да. себя и детей. И, все. и причем с самого малого возраста. Вот я да. тоже поделюсь маленьким опытом. Мы дочь в садик вводим, потому что она очень такая компанейская. И... А -а -а. Ты, ты же видела ее. Она... Да. Такая коммуникабельная вот ей без детей нельзя если есть дети родители уже не нужны вот, в садик но в садик мы всегда ходили вместе с ней и выбирали какой садик она хочет и действительно пока она не выберет и не скажет вот сюда я хочу мы шагов не делали только ее желание когда все она почувствовала поговорила с воспитателем посмотрела там ей комнаты показали все все все показали вот она говорит, нет здесь я не хочу пойдем дальше и вот мы таким образом перебирали там три или четыре садика пока мы не нашли то что ей нужно и вот сейчас, сейчас она мы переехали в дом где вокруг Садик, ну, ближайший садик далеко, и там надо час только ехать, везти на машине, потому что пробки и так далее. Все-таки Москва. И проблема. И она, думает, ну, как быть? Она утром просыпается, и говорит, я хочу поехать в Геленджик. Ну, мы думали, ну, просто, ну, время еще, сентябрь месяц, на море. Я говорю, выезжайте в Геленджик, а я пока здесь все обустрою дом. И она здесь нашла садик который ей нужен. И она с удовольствием сюда входит. И нам пришлось вот сейчас жить на два города. То есть, где она здесь? И вот я сейчас тоже в Геленджике. То есть я приезжаю сюда, вот, побуду снова в Москву. То есть, вот, э, потому что она выбрала это место, и ей там понравилось. Хотя в тот московский мы возили, но она так ну, как-то не очень. А здесь сразу. Вот это мой садик. Поэтому, э, родители, слушайте своих детей. Они мудрые они очень тонкие, они вас должны учить. А вот еще Виктория вот как раз этому очень этим всем умеет. Я думаю, Виктория, у тебя же есть свой какой-то аккаунт, где ты могла бы, может быть, поделиться, если к тебе могут обратиться с вопросами. У тебя есть? В Инстаграме или где-то? Да. Да, получается, у меня есть мой личный аккаунт. Вот. Э, и есть аккаунт, э, с которого я сейчас выхожу, рисуют все БСК. Вот, я могу сейчас написать, я вот не знаю, сейчас получится. <coughs> вот. И любой, в принципе, у меня бывает такое, что мне пишут люди или звонят и говорят, а вы можете там с вами просто вот поговорить. Я понимаю, что действительно, как очень важно людям э, да. дать, дать возможность просто... Иногда дать какой-то совет, толчок, направление и вот... Просто поддержать. Да, Увы, Виктория очень отзывчивая женщина и замечательная женщина, как вы уже поняли. Спасибо. А, <смех> и... Скажи, пожалуйста, а вот еще такой вопрос, то что время у нас... Такой вопрос, а вот как муж относится к приемным детям? Вот здесь вот немножко поясни, потому что это тоже для многих проблема. Да. Изначально, когда он только приехал первый раз сюда, познакомился с ними. В этот же день я сказала дочке старшей, что ну, она тогда была самым осознанным ребенком на тот. Сколько ей да. а, Так, так, Правда? это было. Ну, сколько было? Да? Сейчас секундочку. было семь, восемь лет, по-моему, ей было по 8 лет я 8 лет, Самый осознанный человек. Да, самый осознанный был ребенок на тот возраст. Или около восьми, ну где-то вот примерно. И я ей тогда сказала, что вот, знаешь, такая ситуация получается, ну мы с твоим папой разводимся. А она папу любила, ну вот прям безумно. Вот она прям папина дочь. Вот. Она, конечно, заплакала. Она говорит, мам, ну я знала, что так будет. Я... Я уже говорю, чувствовала, как бы, ну все, дети все чувствуют. Не надо себя тешить иллюзиями, что вы делаете вид, что вы живете ради детей, делаете вид, что там все у вас хорошо. Дети все это знают, все чувствуют, все понимают. И она сказала, говорит, мама, ну я знала, чувствовала это все. вот, я говорю, а вот тебе Жене понравился? Показываю, ну, как бы они уже познакомились. Она говорит, да, хорошо. Вот. Я говорю, вот мы хотим быть вместе. Он говорит, я очень люблю твою маму, ты не переживай, папа такой будет папой, как бы все хорошо. Вот. И все, и они обнялись, так она обрадовалась, прямо сквозь слезы она стала улыбаться. И с тех пор, знаете, ну, был у него в начале такой момент, что он все, все ради детей, дети главные, дети главные. И нет, любимый, и не дети главное. Вначале мы с тобой, давай-ка, а потом уже дети. Вот. потому что он вначале прям вот и он сидел, там мог ну, часами сидеть, им там сказки, он постоянно сказки читал, постоянно все это. Сейчас он просто приходит позже уже, чем детки спать ложатся. Они всегда успевают, но у них прекрасные отношения, они его папой стали звать буквально вот сами через сколько-то. Ну вот когда мы стали вместе жить, они стали папой его звать вот, сами без всяких принуждений, и они действительно его считают папой своим, как бы он с ними, он им, как бы, ставит, ну, и ранки им ставит спокойно, то есть без всяких там, вот, и в то же время он очень с ними и ласковый, и нежный, всегда он говорит, так, надо деточкам там то-то, то всегда что-нибудь вкусняшки, все, и все для них, то есть тоже вот, ну, как бы, застарается все равно, э, то есть нет такого, что вот это свой, а это там чужие дети. И я хочу сказать женщинам тоже, что не надо бояться, если ты живешь не в любви да, со своим мужем, не надо бояться уходить, и не надо бояться там, вот знаете, как вот это вот прям у всех, у многих есть такая фраза, что я никогда, я не буду никому нужна. Ну, у меня такое ощущение, что у меня бывший муж так и думал, что кому я буду нужна с тремя детьми? <с я сама себе нужна, да, это мои прекрасные дети. И э, если вы замечательный, интересный человек, вы прекрасная женщина раскрытая, то в любом случае рядом с вами окажется ваш мужчина, именно ваш. И гораздо лучше, если вы растете сами, как женщина, он будет лучше мужчина, чем тот, который был. Вот. И, конечно, не надо оставаться где-то в каких-то отношениях, которые не хорошие и не нужные вам абсолютно. А сейчас, кстати, у нас э, мои бывши, бывшие муж или нынешние, они бывают все вместе с детьми гуляют прекрасным образом. Вот, мамы мои прекрасно дружат. У меня две мамы замечательные. Я прям их обожаю. У меня папа, у него вот первая жена, это моя мама. Вторая жена, это моя вторая мама. Я ее мамой называю. Она действительно для меня мама. И... Это чудесное просто. Они очень дружат. Мои, кстати, вот э, папа с мамой, которые вот здесь живут, они сейчас вот недавно приехали, ездили в Владивосток, жили у моей мамы, которая в Владивостоке живет. В общем, все прекрасно дружат Мне кажется, отношения, знаете, это одно из самых, важных, наверное, вообще. Что может быть важнее отношения? Я даже не знаю. Здоровье, отношения замечательно знаешь, <смех> друзья вот, милые женщины услышите первое что вы наверное на что обратили внимание что она в любви со своим моим мужем очень глубокой и сильной любви и это вообще убирает вообще многие препятствия многие проблемы и второе что они оба любят детей и вот эти два фактора вместе создали такую замечательную композицию. И еще раз говорю, еще раз напоминаю, Виктория выходила из матерого материнства, из матерого материнства, из жесткости своей, волевой такой женщины. То есть она по сути, вот многие женщины говорят, ой, да я такая, такая, там, как от этого и уйти? Можно шаг за шагом постепенно уйти. Вот вам пример, конкретный пример. И любовь, и счастье, и дети развивается прекрасно вообще все супер <смех> благодарю виктория за этот замечательный наш диалог с тобой я благодарю вас, я передаю большой привет вашим замечательным девочкам, женщинам. Вот, привет большой, соскучилась уже сильно. Вот. Всех благ и всего самого наилучшего. Вот. Любви всем. Всех. Живите в любви, чувствуйте себя. Это самое главное. Как вот будет внутри, так оно и будет. Вот вы будете это транслировать в огне. Все будет хорошо. Главное ⁇ любить. Благодарю. С наступающим Днем Матери. Вот это классный пример мамы хорошо стартуем с хорошего такого примера, я думаю и дальше, дальше у меня на этой неделе будет множество таких эфиров с мамами, пожалуйста, слушайте, смотрите, учитесь и будьте счастливы. Благодарю, Спасибо. до свидания. Всего доброго, пока. Да исчезла надпись Завершить эфир» не предлагают вам. Если я просто закрою, он может быть слетит тогда. Да, да. Ну просто нет. Диана, сохрани, пожалуйста. Да, нет, нету надписи Завершить эфир». Вообще она нигде не прослеживается. Просто на какие-то настройки. Вчера вот еще она была, сегодня нет. Сейчас еще раз, давай еще попробуем. Эфир... Мы можем а, говорить, да. пока он сам не, не завершится. Тогда он это... <свят> тогда он, получается, он напишет в конце завершить. Ну, бывают, да, какие-то сбои. Прям так хочется. Обязательно сохраним да, об... этот эфир. Мы его, он будет у меня э, обязательно присутствовать. Мы его mm -hmm. в YouTube выставим. Да, да. Очень бы хотела. Знаете, я тут увидела сообщение от одной женщины. Я вот хотела ответить и забыла, что в два с половиной года ребенок не может еще выбирать. Мне кажется, это вот зря вы так думаете. Может, очень спокойно может, и вы должны с ним идти на контакт, и он будет чувствовать, слышать вас тогда. Потому что два с половиной года это очень осознанный ребенок уже. Он прекрасно говорит. Он очень мудрые вещи бывает, говорит, кстати. И он может выбирать. И надо прислушиваться. У нас, знаете, у нас пришла как-то женщина одна в гости, Она говорит, у нас почему-то, говорит, М -м -м, а почему, говорит, у вас ребенок не плачет? У вас ребенок проснулся, почему он не плачет? Я говорю, он у нас никогда не плачет. Просто, когда ребенок начинает плакать, я ему говорю, а, ну, давай поговорим, давай, а почему ты сейчас плачешь, давай мы с тобой обсудим. Вот. И мы начинаем обсуждать с ним и выходим на какой-то компромисс. Я говорю, ты хочешь сейчас вот это, ну, давай мы вначале вот это, потом вот это все без проблем сделаем, как хочешь. Все. и ребенок споко... он учится идти на контакт сразу. Поэтому в два с половиной года ребенок может сам выразить, он чувствует. Вот. Ну хорошо, благодарю Викторию, и вот еще ответил на такой вопрос замечательный, действительно, благодарю, замечательный эфир.